Вера и политика – это непростой вопрос, ну, наверное, не такой уже сложный. За последние лет 15 неоднократно обращались к нам разные люди из различных партий политических и говорили, вот мы понимаем, что мессианское движение, оно где-то прессуемо в Израиле, ну, по крайней мере, на политических уровнях. Выберите, дайте нам голоса, скажите вашим людям, чтобы проголосовали за нас. Вы знаете, вот здесь я аполитичен. Когда к нам приходят и, э, из политических партий и говорят, а подпишите вашу общину, чтобы она проголосовала за нас, я бы избегал этого. Думаю, это неправильно. Но на личном уровне считаю вполне правильно для каждого человека в соответствии с уровнем его понимания, с уровнем понимания как он относится к свободе слова, к политике, выражать свою политическую ориентацию. Я также вполне нормально отношусь, если кто-то из верующих будет вообще политиком и пойдет в политику. Но если он идет в политику, это не значит, что прямо все должны побежать и поддержать его. А если его выражение тех или иных программ, не подходит вам, почему вы должны лицемерить с вашей совестью и поддерживать его. Я думаю, что политика и кигела вера в Ешо должны быть отделены друг от друга. То есть верующий может быть и политиком и выражать свои мнения, но политика не должна залазить в общину, чтобы каким-то образом мотивировать общину в том или другом направлении. Может быть еще один момент я здесь могу сказать, слово сионизм. Вы знаете, я сионист, я верю в предназначение еврейского государства для еврейского народа. Как это выражать? С этими вещами у меня есть иногда более правые или более левые отклонения. Каждые 3-4 года в зависимости от выборов оно меняется. Но я считаю, что быть израильтянином и не любить эту землю, это ну, почти проходка по красной полосе, этого, наверное, <д roux> быть не очень так уж и должно, хоть, наверное, некоторые со мной здесь и не согласятся.